Брокодин? Где? Где? Вон! Ой, ой это там весело! На камеру что-то вытаскивает? -а. Смотри, Манчу, как она на камеру! Я тебя помню, видишь? Трабила! Сашка, что-то не меня освободил. А ты что какая быта? Бррр, вот так вот делаешь? А? Что, боишься? Давай мне это. Макси, Макси, Макси, Макси. Залетел. Ты катался когда-нибудь за рулем? Я или катался, или не катался? Мне, Максим. Давай мне руку, держи. Давай. Вставай. Опа. Садил. Все. Все, поплыли. Максюха рулит, да? Максим рулит. А? Давай, давай, давай. <смех> Пора тебе рули-рули папу э тебе уже ногу залило Эх хулиганка Это, походу они все сырые да все сырые вылезут. шаги, шаги. опа спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо на спасибо а да, Максима <смех> рвется. Куда даже... вот ты? Да ничего страшного, Я что могу. Не... В общем, мы пришли в кафешку. В какой? Берег Берег Ну вот, сейчас мы что-нибудь закажем Надеюсь, в этот раз будет вкусно То, что в прошлый раз, я не помню, что нам не понравилось, но что-то не понравилось Может то, что долго было Что мы берем? Не, не, мы не сейчас определимся не, и скажем не Хорошо Мне Подожди Шурма есть, прикинь Да Шурму взять и все заточить Да, нет, не интересно Определились? Топай, заказывай в этот, в этот раз нету этих официантов почему-то. Что ну, телефон. Чё ты будешь есть? Сказал Ну, то есть, скажи мне еще раз, что ты будешь есть? Нагетты, картошку, деревянскую, больше картошку и сок. Угу, здорово. Потом домой приедем, еще пиццу будем заказывать, да? Да. Можно, когда я захочу, только будет. Да, конечно. А ну, телефон? Можно. <violenceady> я сказала, Максим, я пополам. Серьезно? Официант, ты есть в этот раз, нет? Да, и говорит, типа, хотите, мы подойдем. Хотите здесь заказывать. разницу. Ну, просто это дольше. А так, да? Я еще грибов завела. Я спросила, какого разницы? Шампиньоны, она сказала, вот такие где-то. Это как раз просто, то есть обычно, если приносишь, шампиньоны... А что там, я была в этом менюшке, были? Сколько стоили они? 150 курсов. Просто обычно, короче, вот такие вот грибы, они, блин, внутри такие прям да, да, сырые. А вот такие малюсенькие можно. И вот мы и взяли малюсенькие. Надеюсь. Да. Ну, я пока вот типа, ну, такие вот средние. Сейчас попробуем. Но пока ни в одном месте нам не нравились шампиньоны по сравнению с тем, что мы Где-то один раз шампиньоны. заказывали нормально было. Один раз. По-моему, вот в Хоторянке. Это та на среднем. Это был единственный раз, да? когда нам привезли нормальные грибы. Прям маленькие такие. Да. Ну, ладно. Короче, сидим и ждем. Сколько сказали по времени? Ну что, он сказал, сейчас принесем. Типа, вам бы где сидите, Я говорю, вон мальчик желтенький. как все, все, все вижу. А. Она сразу на мангал сказала, типа, 400 шеи и грибы. Mm. Типа, сейчас, сейчас, все, все. Все, ждем. Политарин. Принесли нам наконец-то все. Короче, давай, скажи, что мы сказали. Выглядит все очень вкусно. Обычная давай. тарелка, грибочки, шампиньоны, наггетсы, картошкой, фри, картошка по-деревенски, мясо и сад. Ну и салфист. Mm -hmm. и лаваш. Вкусно все. Прямо на я. Да, да. У -у -у -у -у. Максиму соберут Сейчас налетаем. Бахаем за Максюхи на день рождения. Да, Максим, будем чокаться-то? Как взрослые, да? И а по orphanage. дальше пойдем смотреть на животных. Пойдем? пойдем. Все, приятного нам мам, аппетит. Потом, да. потом один... какой-то а а, Как а сказать? Акракцион. Аткцион. А а Аккацион. А все, приятного аппетит, мама. Давай, давай, чопаемся. Так аккуратно, подумаем. Ладно, я не буду чекаться. Боишься? Давай. Давай я буду. Ну, потихонечку. Делать. Давай. Держи. Держи. Держи. Аккуратнее. Объелись, объелись, нормально, прям типа плотничком. И сейчас идем во вторую... нет, Да, в этом году все хорошо. Но только пластиковые вот эти, одноразовые эти. Ммм, какой? Да сейчас будем ходить, что-то смотреть. Может быть, что-нибудь найдем. У Лёв, Мы так близко их никогда не видели. Да. Почему он такой странный? Пальчиками только окошко, но и окошко. ты как клюнет, с тепломок Он на меня так резко смотрит. Ты видишь на меня? И на тебя, помнишь? Видишь? Заробён. Какой ты заробён? Империя инков. Самая больше Кто? Вот это? Вот да. Ягуарце больше нравится. Почему? Я думал, белый тигр. А белый? Белый. Нет, вообще ты знаешь, кто мне больше всего нравится. Ты даже у меня в телефоне Жираф? подписываешь. Этим животным, да? Ой, какой вышел. Ну, дай мне телефон, пожалуйста. Ты посмотри, только ручками не трогай стихот. Он вышел пафосно. Я мог янушел. Ну, смотри, она переливается на пятинистая. Да. Дальше мы пойдем по ссылке. хочу. здесь у нее уже так не сход. Пятинистая. Вообще красивая. Вот так вот на пятинистая, когда вот отливается. Я не успела сфотографировать. Стекло сфотографировать. Смотри, смотри вперед. Смотри, смотри, да, ага, смотри. Вам ага. смотри, смотри, я смотри, как делает. смотри, смотри, что делает. Максим, смотри, смотри, смотри. Смотри, смотри, смотри, смотри. смотри, игру вот игрунка. Ой, там попресел. На камеру что Смотри, мальчик, как она на камеру. Мне интересно. Я <Стёж> не знаю, что это за дьод. Надеюсь, не. А да, он <связи> они побрелись? Мой хвост напушился. Дело раздрогнило белье. Они прям там греются, сидят. я ничего не сделала. сидят, спасли води Стой, посмотри туда. Они а я буду еще куда-то сюда, просто матает, и ухожу. <связи> Смотри сюда. Вижу, вижу. Стой, и смотри пока. Посмотри, и он опять в эту дверь пошел. Он дуракится так. Что он делает? Хорошо. Пойдем дальше. Ой, Я боюсь. Чего ты боишься? Нет. Максим, смотри. Хм. Почему мне верхняя губа впала? Не знаю. Пока гуляли, Максим он нашел вторжечку. Блин, поближе, поближе, поближе, поближе. Раскрылся. Ой, а ой, а ой. Бери. Не знаю. Оказывается, они отпускрываются. А вот от него это я и нашел. О, какая. 50 -50 -50. <свист> что там за бешеная сосиска бегает? Да. Эй, эй! Эй! Аларма! Какая-то она потеряна. Ну а че, мама? Они даже курицы на морковке, курица какие-то. И как мне сказали, как она ходит то О. А ты сфоткаешь меня? Да. Именно прям сфоткаешь, как я её кормлю. Да. Да. Прям сфоткай, пожалуйста. Хорошо. Фоткаю, фоткаю, фоткаю, фоткаю, фоткаю. Ну как тебе, так или еще сзади? Ну чтобы я могла, ну нет, чтобы как-то, ну типа, чтобы я и, я и она. В смысле, а это что, не ты, не она? Ну как ты тут какая-то некрасивая. Давай ещё. Ну да. поближе, чтобы было белье судьям прямо. перекрыли. но ну, может они просто просто кусаются сильно. Кусаются. Пойдем да. тебя мазоню, в котором мы ни разу не были. Да. А каждый год собираемся в эту амазонию сходить, но никак что-то руки не доходят. Я не знаю, что там. Отдельно там доплачиваешь рублей по 250 человек за человека. Чего здесь такого крутого? Милашка. Блять, вот еще один. Вот ага. Этих не было. <ир five> Он так лобку приложил, да, к себе. Да, я Такой не посмотри, что ходит. Что это Тапир. Что? Тапир. Да. А там какашки была да. Очень замечательно. Выкикло. Какие нет. странные. Эти. Это, как это разные два животных. Да. Это было бы смешно, если бы такого а маленького. Может, я, может, я, О, так, кажется, можно. А, там еще 300 сверху, но Такой быстрый. Давай, что-нибудь покажи. Какой он энергичный. Очень красивый. Ага. красивый. Рассветка, да? Баланс, рот. Классный. Он классно. Не, он так в полусне, как очень, блин, такой классный свет. Mm -hmm. Пойдем, посмотрим так. То есть со стоймокси подожди. Проходи. Проходи. Mm -hmm. Обалдеть. Ты сейчас будешь в шоке. Okay. Нифига себе. Это стоит эти 250 рублей, потому что мы Нифига себе. Не Держи, держи. Слой, Максим. Очень влажно. Нифига тут влажность какая. Ну, да. Я а. Влажно. а что это, для кого вот это висит? Не Нет? знаю. Мне кажется, кто-то... Ну, видимо, кто oh, А кто... где вот, вот это вот? А вот это броненосец, он А, ну да, да, да. Что звуки такие? специально? Пойдем. Ой, как странно тут все. Очень Классно. Очень Ну тут климат, да, такой специально поддерживается, чтобы вот это все нет, росло. почему людей не видят? Почему здесь одни? Мы, мы не только, умрем мы, мы только одни здесь. Попедит. Тут большое. Это настоящий ведь игуана, да, сидит, который я отсюда вижу. Че? Ну, нет. Может, не сожрут? Не-не-не. Пойдем. О, не не Он не рад тебя. Что? Что-то запах, да, тут какой-то странный? А вот те пальмы, которые были на море такие. Геть, так. она большая! А? Где-то прям... Вон, вон, вижу птицу. Где? Обалдеть. А, а, прям птицы летают. Офигеть. Вон, <свес> вон, рыбы плавают. Вот она, вот. Маленький. Просто летает птица. Класс. А, просто просто летает птица. У а, меня прям так глаза разбегаются. А вон сейчас балкончик, как они даже зашли туда. Вон балкончик. Вот, люди ходят. Это мы оттуда пришли. Да? Нет. Рыба, рыба. Посмотри. Её как много. Ничего себе. Они ждут кушать в днях. Есть монетка 10 рублей? Есть 30? Да, надо камеру. Давай. Вот, смелись потом. Аккумулятор. Давай. Нет, мы сейчас пока снимаем, давай иди. Прям, глаза, прям голова такая, прям кругом идет. А вот я твой. Конечно. Вот в чём вы подать за 10 рублей. Да. На. Ладошку подставляй и сидим туда. Прям сидим туда. и Не надо, сюда. Иди вот туда, садись на колено. Смотри, Машку, я такую. А а я, я... я такую прямо. Что? давай. Давай. Серви, давай. давай. Прикольно вообще. Ну круто. Ты меня? Да. Смоток. Ну прикольно, за 250 рублей вы снимаете. Вообще. Споркаю тебя? давай Давай, сфоткаю. Да, Все здесь чунчики просто разменяли. А Максим вон придумал. Он собирает остатки чужие. Будешь кормить? садись вставай на коленки. они сейчас налетят Где? На коленки стовай на коленках смотри смотри <связывая> Вот смотри <рыбок> <связывая> Очень непривычно, как будто в Хамаме находишься, да? Все, что? Интересно. Ой, что там? О! Прикольно. Смотри, Максю! О, прикольно, давай. это целот, вроде бы. Привет, целот. Да, вроде бы, целот. Нет, он активирован. Он без другого, да. он плавает, это не то! О, это Да. Да. мгновенный! Ну что, тут не сверхъестественно, просто обыкновенный удар. Вот и всё. Ой, как у него кожа. Как будто сумка, да, эта? С змеиной кожей. Скажи, Да где не вижу? Да вон он бежит. Ты что, не видишь удава? Вот он. Одинечко. А, где? Ну, Что-то, что, что такая, типа, в зелени. Типа вот. ты в джунглях. Типа в джунглях, да. Давай. Типа в зелени. Типа у меня прям волосы сырые. У меня тоже. Иди, попробуй. Развернись еще раз. Мы ну, вот куда-то идем, идем. Там все так пусто становится. Чего это там? Дикон. Я его не вижу. Дикон? Дикон. Дикончик. Где не он? Нет. Приколдесс, да, здесь вообще? Нет. Пап, как нам У нас стенки, он, на стенке, он вон там. А, И... О, ничего И... себе. Максимка, молодец. Ой. Чего? Молодец, Максим, наше ваня. Пойдем, дальше. Пошли дальше. Ой, смотри, какие эти куры бегают. Смотри. Прямо под ногами. Вот Идешь по джунглям, а тут куры. что надо было раньше-то прийти. А вот эта пещалка, смотри какая. Которая это, создает. Эффект джунглей. Она настоящая, прикинь, вот она? М -м, летает. чуть прям все что пищит, что-то. Да. А там яйцо какое-то разбитое, я никого не вижу. Он черное яйцо, видишь? Это просто. Это гекон здесь тоже должен быть такой же. Нет. Вот он, зеленый сидит. Ой, какой ничего, у него расцветка, да? Да. Я вам скажу. Ты нашел? Mm -hmm. На стене он сидит зеленый. Вон. Вс mm -hmm. ⁇ там. Mm -hmm. Ой, какой. Здравствуйте. Ну, похоже. Здравствуйте. Это миллион. У него глаза в разные стороны. Mm -hmm. А, как это неприятно. Чего? Ты что, крокодил? Да, Где? Он Где? Вон. А если туда купить? Там серьезный крокодил беден. Вон, смотри, внизу встану. Ничего, черепахи где-то должны быть. Вон черепахи. Но это вообще небезопасно, мне кажется, сделано. Вот, находим. Видишь? Как? Вижу, и я в шоке вообще. Там, где -то, где -то. Это гладкая ш... Это хайман какой-то. Шнайдер. Это крокодил. Это он же? Гладкая... Глобный кайман. Это не крокодил. Ну Каймана Нэн тоже кусает, ну прям вообще.